Больше никаких исследований. Веришь? Просто дайте мне побыть одной. Я многим обязан твоему отцу и я обещал тебе достать до полуночи в целости и сохранности. Мы до конца не знаем, что произошло два года назад в Москве. Мы с уверенностью можем заявить, кто бы ни приносил на нашу планету, в следующий раз он не останется незамеченным. Не местные, что ли? Живу в Кушелево. Полный адрес какой? Сверхскопление Девы, местный круг галактик, Млечный Путь, планета Земля, деревня Кушелева, Средняя улица, 14. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления, мне не придется причинять вам боль. Она в вас каких-то мужчин. Они опять здесь. Юля, тебе грозит опасность. Я тебя похоронила. Почему ты раньше не пришел? лететь прямо сейчас. Кто отдавал приказ? товарищ генерал! Она единственный ключ к этим технологиям. Она больше не одна из вас. Сила, которая в ней растет, может стать угрозой для всех. Ты можешь вернуться. Она должна Она быть уничтожена. уничтожена. Она погибнет из-за тебя. Кто тебе дороже? Твой мир или моя дочь? Это же она! Шаг назад! Мы люди, и мы должны до последнего пытаться спасти друг друга. за какую планету воюешь